Всем привет! Вы на канале Ростиксона. Сегодня мы расскажем о блокшейн-проекта Internet Computer. Криптовалюта, обзор который будет сейчас вам представлен, появилась на рынке в мае этого года и сразу вошла в первую десятку рейтинга CoinMarketCap, опередив по уровню капитализации многие известные стартапы. Причиной такого ажиотажа вокруг Интернет-компьютер Coin являются амбициозные планы основателей проекта, бросивших вызов в IT-корпорациям, контролирующим глобальную сеть. Интернет-компьютер берется поднять на новый уровень идею Виталика Бутерина о мировом компьютере на базе технологии блокчейн. Давайте разберемся, как устроен обновленный интернет-компьютер и стоит ли выкладывать деньги в этот проект.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 Интернет-компьютер — это общедоступная децентрализованная блокчейн-платформа, созданная для расширения функционала всемирной паутины. Интернет-компьютер состоит из ряда центров обработки данных, разбросанных по всему миру. Каждый центр обработки данных содержит несколько узлов, которые которую образует подсеть. Каждая подсеть — это отдельный блокчейн, и блоки в каждой подсете могут прозрачно вызывать любой другой блок, даже те, что находятся в других подсетях. На практике сеть даже не разрешает подсеты, когда выполняет вызов блока. Это просто вызов функций в бешевном универсуме защищенного кода. Пользователи и разработчики взаимодействуют с ICP и в фоновом режиме. Протокол ICP распределяет вычисления и данные по узлам подсети. Объединение в пул рамках традиционных блоков Proof of ork и Proof of Stake невозможно. Это позволяет избежать наличия узлов валидаторов с огромным количеством отставок которые создают большинство блоков. Подсеты могут взаимодействовать друг с другом с помощью уникальных ключей-сепочки, которая является частью уникальной криптографии, разработанной Definity.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 на базе ICP. Если обычный D-Apps состоит из набора смарт-контрактов, децентрализованное приложение или D-Apps на интернет-компьютеры состоит из одной или нескольких емкостей или же канистр. Канистры — это базовые структуры для хранения кода, сервисов и приложений. Они представляют собой смарт-контракты на стероидах и могут автоматически создавать новые версии самих себя в других подсетях для поддержки новых клиентов и могут быть использованы другими разработчиками, создающими DApps. Поскольку у подсети состоит из нескольких узлов, работающих в мощных центрах обработки данных, это позволяет выполнять транзакции и приложения с намного более высокой скоростью, чем на традиционных блокчейнах, например, том же Ethereum. Но для развития понадобится поддержка IT-компаний и привлечение пользователей, иначе Internet Computer Definitive станет бесполезной блокчейн-утопией. Инвестиции в токен ICP в данный период рискованы. Если проект не сможет конкурировать с Google, Facebook, Amazon и Microsoft, деньги будут выброшены на ветер, но что из этого получится пока неизвестно. Так что покупать криптовалюту ICP или нет, решайте сами. Если вас интересует рынок криптовалютой, тогда